по поводу раскладок коснулись так ну смотрите ну тут вкратце коснусь то есть есть стартовый профиль для классического кедрала знаете да для классической доски стартовый профиль выглядит вот так что он делает он просто задает угол наклона первой доски то есть ну как бы вот первая доска но мы сейчас монтажем за он просто упадет в эту полку и наклонится под нужным углом не знаю, видели, не видели, у веранда есть такая жилая крыша липецкая, когда вот такую зебру делали. Одна доска под низ подкладывается, а вторых две подкладываются сверху. Ну, вот так вот, грубо. А внизу там вторая доска стоит, понятно, да? То есть, вот один из принципов монтажа. Это монтаж вертикальной елочкой, это монтаж на брусках с небольшим зазором, ну, это как стык-стык ну а так пилится ну видели наверное офис на латитуде в любых углах, в любых этих вертикально, горизонтально, что угодно творите а, даже умудрялись на клямеры честно говоря, один там а -а -а базу отдыха в Подмосковье да, на клямеры с и гранита на мой взгляд смотрится не очень а, монтаж клик то есть как я говорил или клямер плюс саморез, который вы держали или клямер плюс заклепка но заклепка видна на этой подсистеме Заклепка обыкновенная, могу дать подержать в руках, если нужна. Клеймер устанавливается на каждую направляющую, 7 штук на доску. На стыке двух досок, можно... да, можно вот так делать и две крепить. То есть ничего в этом странного нету, клюв довольно-таки широкий, наш техник этого не отрицает. Есть вот такой интересный профиль, тенденция к вертикальному монтажу, будь то елка, будь то клик. И тут есть в клике... Пару нюансов сразу хочу сказать. Не забываем, что это э, вент-фасад. Необходимо соблюдать зазор. Плюс не забываем о том, что при вертикальном монтаже необходимо использовать этот профиль. Что он делает? Он имеет вот такую небольшую полочку, да, на которую опирается торец доски. Зачем нужна эта полочка? Потому что если бы мы сделали вот без этой полочки, то доска постоянно стояла здесь, а здесь возможно скопление влаги какой-то. А, так как доска все-таки может набирать до 18% влаги, лучше этого не делать. Да? Поэтому влага пускай стоит в нижней полке и стекает по ней, а доска стоит чуть выше. А Профиль не красится в свет материала, то есть он вот как есть алюминиевый, так он и будет виден алюминиевый. Ну давайте перейдем к следующему слайду. Вот так вот он будет как бы виден. Посмотрите вот на этот принцип монтажа. Да, вот стоит вот этот профиль для вертикального монтажа. Что смущает? Сразу скажите. Цвет. Но честно говоря, те, кто монтировал, а монтировали первые Москвичи. Сказали, что в принципе не бросается в глаза вот этот профиль, хотя и не красится. Поэтому тут написано, при вертикальном монтаже всегда монтируйте вертикальные направляющие шагом 600, и с минимальным отстом от фасада 20 мм, затем горизонтальные направляющие. То есть здесь вот эта крестовая обрешетка она обязательна, иначе дышать ничего не будет. Меня, к сожалению, есть один дом строили монтажники. Я им говорил, они сказали не лезть сам будем, просверлим там отверстие, будет все дышать. Я, честно говоря, дальше не контролировал, не ездил. Сверлили они не сверлили. Во-первых, они сказали, что мы оставим между брусками как бы, ну мало ли будут ходить, как бы зазоры там, ну по сантиметру. во Вторых, мы в брусках насверлим. Но не захотели они крестовую вот эту делать, не совсем правильно. А необходимо еще в новой инструкции будет четко. Сначала а, вертикально ставим, при, а потом все-таки уже горизонтальные бруски шьем, чтобы задняя стенка все равно вентилировалась. Торец доски надо во что-то упереть. Кляймер, если вы поймете, то он вот так вот ездит. То есть доска просто начнет сползать, ей все равно нужен торец опоры. Ну понятно, да, потому что клямер он держит только от колебаний в плоскости, да. А так вот он грубо возьмет и вот так поедет доска. То есть поэтому клямер он в принципе не несущую систему держит. Поэтому вот для этого этот профиль как бы и сделан. Ну мы на горизонтальном монтаже, я не знаю, будете монтировать, когда не будете. Ну вот, кстати, один из первых ходвеллевских домов с кликом как раз в 21 цвете. Они там поэкспериментировали. Но, опять же, видите, они делали и горизонтальные, и вертикально. Подшив кровельного свеса. Но, опять же, просто не, необходимо не забывать про вентилируемый софит и просто оставлять зазоры. Вообще, вот если вы тут заметили, вот на этом чертеже, да, вот идет вентиляция и оставляется, опять же, зазор 2 сантиметра под кровельный свес. Это как бы, да, всем не очень нравится. В принципе, можно было нижнюю доску упирать в подшив, потому что все равно тут есть вентиляция и все равно будет выходить. Ну, как бы нарисовали так. Многие как раз, вот это тоже один из самых распространенных, а у меня уже тут все сделано, тут запечатано, а как теперь кедрал? То есть, если у вас есть возможность, чтобы выходила через вентиляцию софита, значит все хорошо. Если нет, то оставляем, опять же, 2 сантиметра. Они говорят, о, ну там щель-то будет видна нехорошо. А обычно дом все-таки высотой, ну, минимум 3 метра, да, то есть, ну, этаж 3 метра, да, да еще цоколь там, сантиметров 50-60. Двухсантиметровый зазор на высоте в 4 метра, но ну, увидеть, да, уже как бы будет невозможно. Так что, если вы фонариков там подсвечивающих не вставите, вы эту щель не увидите ну вот подошли к самому вот, вопросу о котором вы спрашивали а, полгода назад появилась ну, у нас есть группа кедрал там в WhatsApp и как раз техник поехал на рекламацию ну во первых нет черным саморезом черный саморез мы удивляемся почему он за два года не потек честно говоря потому что обычно а, первая рекламация с черными саморезами начинаются через год полтора а, Первые строители, которые приезжали в Москву на заработки, именно все смонтировали на черные саморезы. Потом, через год-полтора звонки на горячую линию, чем выводить ржавчину, которая потекла вот отсюда из-под елки. Да ничем не выводить. Так помимо не выводить, вы еще попадаете на перебор всего фасада. Потому что этот шуруп, по-любому, надо выкрутить. Он будет дальше ржаветь, ржаветь, ржаветь. Ну, поймите, да, то есть все-таки атмосфера, есть влажность, есть осадки, есть там, ну и потихоньку полоска на светлом материале начинает течь, течь, течь. А ржавчину вывести практически невозможно. То есть вот вы а, купили фасад, да, за 200-300 тысяч, ну, я так утрирую, и сэкономили 10 тысяч на этих саморезах, но попали на монтаж на повторный. А, по поводу черных саморезов, во-вторых, а, ну, начали шутить, потому что... У монтажника просто руки вот реально золотые, если вот так посмотреть. Выпиливать вот такие вот вензеля в тротуарные плитки, это не каждому дано, да. Ну вот вы по, по поводу как пилится фиброцемент, да вот он как пилится. То есть идеально он пилится, и все бы хорошо, если бы был бы вентзазор. Но через два года тетя позвонила, и позвонила она вот именно вот из-за этого нюанса. Потому что постоянно снег, вензазора нет, и вот эта доска постоянно стоит как бы влажности, замерзла-размерзла. начала потихоньку, если вы вот видите, облупливаться краска. А, на что ей сказали спасибо, но а, как бы это не наша вина, нет вензазора, нет рекламации, нет вентиляции, нет гарантии. И дальше она как бы, попадает на переделку. С этими досками пока ничего не происходит, но опять же, сколько с ними еще ничего не будет происходить, не знаю опять нет вентиляции то есть вот когда вот такие вот оконные проемы начинают аж пены запенивать да это тоже неправильно я сейчас покажу как правильно делать оконные проемы нет вентиляции высокий риск образования выслов на поверхности давайте про высылку чуть позже скажу ну тоже минимальный зазор 20 миллиметров тоже сказал теперь дальше вот она ваш случай Предназначение краски подкрашивания спилов, саморезов и мелких повреждений лак-красочных покрытий. Это одна из первых ласточек, это питерский дом, года два назад, первая ласточка, когда монтировали по зиме, а на лесах, дом высокий, просто строители потом по весне приехали, и чтобы ну, не заморачиваться, они взяли валик там, по длине этого, и вот так вот начали закатывать вот так вот так швы. Причем ну, тут тоже вопрос, видите, вот тут, тут шов, тут шов и вот тут шов. Я тоже по поводу обрешетки что-то тоже сомневаюсь, что она как бы сделана нормально. А, а, ладно, к чему? То есть вот подкрашиваю вот так. А, Причем регионал приехал и сказал: ну скажите, как они делали? Ну валиком снизу. А как там? Ну как промокнули и пошли раз, слой, два, три, четыре семь слоев положили полутон начинает отличаться это кстати тот же самый дом который с тротуарной плиткой с вырезанной подкрашивать надо аккуратно белче кисточкой, ушной палочкой. удаляйте пыль это вот как раз жилой комплекс май на весу отпилили да но вот про пыль что-то забыли и как техника сказала еще месяца два это постоит и можно будет все эти доски поменять. Да. возьмем просто тряпку смахнем а, идея какая вот у них цоколь да, на цоколе 60 сантиметровом был ГВЛ приклеенный был натуральный камень а, соответственно ГВЛ был уперт верхний отлив и как раз как я и говорю кедрал начните от верхнего отлива то есть все по фэншую вроде как сделано только они не ушли от одного то что вот видите из водосточки идет вода земля видно напиталась водой его замерзло цоколь даванула вверх то есть выдавила вверх и он угол вот реально сломал я у меня есть фотография там нержавеющий саморез просто под 90 градусов выгнут то есть да просто под 90 я не знаю с какой силой матушка земля давила но там просто под. Я просто был в шоке. Я думал, доска, по идее, должна была первая сдастся, нежели там металлический саморез, но почему-то получилось по-другому. Сразу хочу сказать, что тоже, вот видите нюанс, вот водосточка закреплена, нельзя водосточку крепить на кедрале. Необходимо все вот эти элементы, спутниковые тарелки, кондиционеры, а водосточку крепить на несущую систему, то есть не на кедрале, да. Просто вот в этой трубе, да, замерзшие, вот вы видите, там вот, вот сосульки висят, но я думаю... Причем вот здесь вот тоже она вот сосулька, сосульках, ну, может, плохо видно. Я думаю, сейчас килограмм 300 висит на этом, на всем. Ну, то есть представьте, на трех метрах, да, труба со льдом замерзшая стоит. Так, монтаж в зимнее время года. Как раз, опять же, тот же самый отпиленный ЖКМай, Но тут показывают, что по белому материалу ходят сапогами рабочие, и потом даже не умудряются там протереть тряпкой. А как он? Как он говорит, ну купили его материал за 15 тысячи, да, то есть ну, относитесь к нему все-таки по-человечески. То есть, ну, здесь вот в стартовом профиле замерзла вода. Ну, никто даже отвертка не выковырнул, просто взяли, привернули как бы, доску. Ну, ничего, что, разные угол наклона. Ничего страшного. Ну, по поводу преимуществ, ну, на что становится пластик да, со временем похож, плюс э, статичность. Вот видите, все в пыли. А, мы относительно лишены этого. По поводу пожаробезопасности. Причем это не этот дом горел, горел соседний. И соседний стоял метров шести. То есть, ну просто роза ветров, видно горячо. У нас много таких фоток. Пленка горит под система, но вот как бы так. Но вот такие вот чудеса с пластиком. Причем кажется, что это вот, знаете, поставные фото у меня у самого, как бы сосед у меня у самого сосед на даче тоже два года тоже серый такой светлый пластик и я тоже так даже с теневой стороны посматриваю. Вот реально вот, вот на волнами волнами идет то есть как бы это хотя опять же да кто работает с пластиком мне в брянске сказали говорят, ну не вы посложнее с пластиком попроще там же много вот этих расширительных планов говорят, я там отрезал криво да вам под планкой все спрячется ничего страшного нету а, то есть все-таки у них вот эти расширения они позволяют больше монтаж подсистемы, монтаж перформируемого вентиляционного профиля ну вот видите как раз тут какая-то пленка использована то есть не наше родное да, вот на бруске видно они стык а они даже подкрашивали то есть а, какие-то морилкой или не морилкой да, подсистема но по поводу дерева не знаю, вот Сашка ушел возил он один каркасник ваш а, все-таки дерево ходит ходит ходит ходит и я не знаю как вы сушите свои там обрешетки но с дерева надо быть все-таки аккуратным. но с течением времени может а, делать какие-то свои изменения Выгинать, высыхать и все на свете так угол сделан да ну вот на обрешетку устанавливается перфорированный профиль вот как раз вот он виден и дальше вот рядом стартовый стоит который сейчас подложат и начнут монтаж вот такой вот доски Доска запилена под 45 градусов. Вот запил, как выглядит под 45 градусов. Доски не требуют предварительного сверления при использовании фирменных саморезов. Как раз вот это вот все белое, вот тут, вот тут, это как раз и есть фиброцементная пыль. И кажется это страшно, если бы потом не увидели, что ее грубо потерли. Тут она осталась, но в принципе стирается она легко. Ну и опять же, вот запил под 45 градусов, белый, да, комбинируется и выглядит это вот примерно вот так. А вот какие-то подтеки, видите, тоже фирмы, фибры пыли. Поэтому это очень часто ошибка. Потом спрашивают, можно ли там срубы бани монтировать туда-сюда. Да, конечно, можно, монтируйте, все будет хорошо. Сейчас, кстати, очень часто, когда надоедает, ухаживают за этими срубами, за этими... Снова, да? да, очень часто сейчас кедралом, потому что все равно хотят вроде как дерево, вроде как под дерево, и часто брус особенно тоже часто закрывают. Так, на газ силикат можно, можно. Единственное, сразу хочу сказать, что используйте для крепления под системы специальные дюбеля, Именно для этого материала, для пеноблока, для газосиликата, потому что обыкновенные дюбеля не держатся в газосиликате, то есть по бетону, по кирпичу, поэтому... Теперь по поводу углов и окон расскажу. Вот как, на мой взгляд, правильно сделать оконный проем. Видите, вот потом это все закрывается наличником. По поводу приточки, правильно вы сказали? Тот же самый перфорированный профиль, который потом закроется или следующей доской, или наличником, который вы отделаете доской. Никогда вы этот профиль, вот вплотную подойдя и заклинув, не увидите. Есть кулибины, которые даже подкрашивают его в цвет доски. Все равно банку краски покупают и красят. Но идея какая? Как только вы сделаете здесь грубо поставите деревянный брусок вы вот этот вот секцию отрежете от вентиляции и это будет неправильно но если вы вы сделаете по периметру деревянный как бы этот подналичники да то вот здесь не будет заходить воздух ну то есть если вы здесь деревянный брусок сплошной приколбасите то вот этот вот ряд дальше он не будет дышать который пойдет наверх вот теперь хочу сказать, вот опять же, видите цоколь, да, из какого-то цокольного пластика, видите, дом на винтовых сваях, то есть, не знаю, каркасный, сип-панельный, от верхнего отлива начался кедрал. По поводу угла. Вот я всегда говорю, что я бы, наверное, себе сделал бы вот так угол. Смотрите, видите, на угле стоит отдельный брусок. Отдельный брусок, вот представляем, да, что вот он, он дерев... не металлический вот этот, а вот он, деревянный этот брусок стоит. И именно уже на него именно уже на него крепится вот такой угол. он, грубо саморезом, крепится на него. Теперь между горизонтальным кедралом и этим бруском оставлена щель 3 мм сколько угодно. Ширина доски позволяет закрыть на раз-два. Что вы делаете? Вы даете подвижку какую-то. И углу в случае чего? И вот этому горизонту, то есть, понимаете, все равно вы закрыли. Вы хоть сантиметр там оставьте, понимаете, до этого бруска. Ну идея, ясно, да? Я бы себе вот так вот, честно говоря, сделал. Так, здесь нет вентиляции. Здесь непра неправильные. Ну, здесь вообще как-то... Ну, вообще причем, видите, тут даже какую-то расширительную ленту, да, выперла уже. При монтаже водосточной системы не забудьте про закладные детали. Ну или брусок шире заложить, или его там до, до несущей какой-то конструкции прошивать, да, то есть грубо. На кедрале висеть не должно, просто, опять же, вы не можете сделать брусок там, доску там какую-то огромную, потому что, ну, желательно, чтобы задняя стенка доски хоть как каким-то образом вентилировалась. При монтаже елки, да, вот эта вот видимая часть сколько? 16, правильно. То есть вот от подпятника до суда 16. Единственное, сразу хочу сказать, Геометрия доски не идеальна. Периодически рядов через 5-6 все равно проверьте уровнем. Вдруг куда то ушло. Визуально не видно. Я просто ну, сам монтировал демо-дома на выставке, на это. То есть меришь, меришь, смотришь, там убежало 3 мм. Потом просто на следующих досках быстро это вернул. Увидеть ну, визуально крайне сложно. То есть да, без уровня, без этого, без всего. Другое дело, что улетев 3 метра внизу, Наверху вы можете в сантиметры уже полететь, правильно? То есть, запросто. Поэтому все равно проверять нужно. Ну, вот такой подпятник, который быстро позволяет, но его опять же надо держать, это уже не в одиночку. Вот этот интересный объект на Рыбинском водохранилище, алюминиевая подсистема, причем Юконс, одна из самых дорогих, была использована. Используется Кедрал-Клик, никаких доборных элементов, чисто подрезка под 45 градусов. А, вот такая обрешетка панель насколько вы видите причем умудрились использовать нашли герметик какой-то то на люкс в цвет рала подобрали и нам в принципе герметики не нужны но как бы клиент захотел делали вот крупно наш, на как это похоже но опять же вот видите нет зазор как бы старались соблюсти по поводу складирования материала на участке вот как раз сейчас про высола расскажу Опять же, по мере рост популярности материала все больше и больше рекламаций по поводу каких-то там нюансов с доской. У меня есть даже дилеры там, нерадивые, которых ругаю периодически по поводу неправильного хранения материала. А материал А должен быть закрыт от попадания а, влаги, осадков. То есть ни в коем случае не в лужах. Вот реально, я очень много видел строек, даже могу фото показать. Когда же реально в полете просто стоит в луже. Просто в луже стоит. И на вопрос, что вы делаете, мне отвечать. Ну, он под дождями будет стоять. Вы что хотите? Типа, вы что, он что, развалится? Я вам сейчас расскажу, что будет происходить в полете, который вот так вот это. Во-первых, когда идет влага, ну, соответственно, почему надо накрыть? Это попадание влаги и солнечного света, потому что соответственно, верхние слои будут выгорать быстрее, да, чем нижние. Ну, наверное, за месяц, за два, за полгода вы особо не увидите. Если это годами там как-то происходит, то, наверное, уже нехорошо. Если вы привезли и понимаете, что вы не монтируете сразу, то хотя бы разрезаете вот эту стретч-пленку по бокам, чтобы хотя бы боковина доски потихоньку хотя бы дышала. Когда приезжает даже иногда а, палета видно, когда выглядывает солнце а, на этой стреч пленки испарено, да, появляется. То есть грубо люди хитроумные покупают в сентябре материал и грубо в мае они открывают палету, а, то есть всю осень, зиму там всю осень текло, всю зиму замерзало, оттаивала. за это, потом в мае они начинают открывать палету и у них на черном Смуси появляются какие-то белесые пятна. Это вдал высыл цемент. Все начинают говорить: о, у вас бракованные. Приезжает техник, смотрит, как это лежит, смотрит дату поставки, говорит спасибо. Можете еще обращаться к нам, покупать еще. Почему? Потому что это все натекло. Каждый слой доски, а их там шесть в слое перекладывается слоем толстой пленки. Вот эта пленка, которая как раз в палетах. И вот это в пленку потихоньку влага затекает, затекает, вода там как-то просачивается, часть проникает в доску, выглядывает солнце. Получается замечательный парник. Такой, знаете, вот как помидоры в курсе. Заходите, заходите а там градусов 60, не холодно, так хорошо. Ночью это опять остыло, и замерзло, оттаяло, разогрелось охладилась, то есть, и потихоньку цемент дает высылы. Поэтому хранить так нельзя. Поэтому как хранить? Если вы уж там понимаете, что вот рассобиралось что-то, монтажников долго ждать, а материал купили, раскрываем стретч-пленку и накрываем каким-то брезентом, чтобы хотя бы или ПВХ, баннером, там, чем угодно, чтобы это не текло. Ну, если уж вообще годами там собираемся хранить, значит, какие-то деревянные брусочки и, чтобы, знаете, как доски их сушат, да, ну, знаете, да, перекладывают, чтобы они дышали, если это на года, но обычно, как бы, нюансов таких не было, но в последнее время, вот, кто год похоронил, вот, бывают уже звонки, и вот это вот неправильность складильного материалов более того, вот эта наклейка там четко написана, там, защите от влаги, защите от солнечного света, но... Ну заборы, вот как раз опять Воронежский забор двухсторонний, но к сожалению вензазора нету, ну поживем увидим, сколько он лет проживет. Ну и вот пять простых правил монтажа гарантии долговечности. Во-первых, шах обрешетки не больше 600 при вертикальном монтаже, да, это вертикальные, горизонтальные, надо помнить, да, что вензазор должен остаться 20 мм. Удалить пыль сухой тряпкой, то есть распилили, смахнули, нет пятнам. Отступ от каждого края доски 20 мм, это касается только кедрала классического. И нахлест доски 30 мм для кедрал. Соответственно, дальше следующая доска должна тот шуруп закрыть 30 мм. В принципе, не так много нюансов. Про краску сказал, да, о том, что при положительных температурах плюс 5 и выше используем. Все.